Банде Гуру Пададдамдам, Бхакто Винда Саманитам, Шри Банде Нитам, Саходитам, Си Банде Радхика Panchakal pataruvas chakibasindu vibati patitanam bavuni bhavishnavipyo namuna maha mukankaroti vacha lankanghetigrim jatki patamahangabandi parama Шнавакти пади деви Нараяна намаскитта норунча иван артамам девинг сарасватинге басам дато яю мудире сангхитане кишно Бхакти Прамодакша Джагод Барана, Деям Садапари Бабагну Мавишта Духам, Титас Падам Сива Банде Биспуриджи, так и Мепигапава Душа Дарши, Пуруна Нурагара Сасагара Сару Муртихи, Сарадхика Майикада, Кибаму Карроша, Си Кришна Шьяддоитогада дхарасивасади гаура бхакта винд Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна ШАНКИРТАНОЙ капитару КАМАЛАСЯ ТАКСО ВИСЬАМ БАРУ ДИЖА БАРУ ЖУГА ДХАРМА ПАЛУ БАНДЕЙЯ ГАТПРИЯ КАРУ КАРУНА ВАТАРУ ХАРЕ Кришна ХАРЕ Кришна КИШНА КИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА Рама, Рама, Харе Харе. Нама Миганге Тавапад Сура Ганга Таранга Рамания Джата Калапам, Гори Ниранта Равигуси Хитобама Вагам, Нарайоно Сипурапати Ваги Бадане, жасья стиде санбид pam nishingamamhaji Krishna Krishna Krishna Krishna и вам гуру пашани к вахтя гуру пашани к бидда кутаре носите нодиро бибрич жива саямайям апраматто сангришва атманамато тайджуастам и вам гуру пашани к бидда кутаре носите бибрич В большей или меньшей степени все мы осквернены Маевадой. Это наша главная проблема. Гауде Гоштхипати Щи Шилабхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такор Прабхупат Парамахам сказал, что в большей или меньшей степени все мы осквернены Маевадовичаром. Это наша главная проблема. Что же такое Маевадовичар? Это безверие, вечное существование Бхагавана, Гуру, Вайшнавов, Дхамы и Нама. Они не верят в Гуру Падападму, в Вайшнавов, в Бхагавана, Дхаму, Нам. Это их хроническая болезнь. Кто-то может сказать, Махарадж, мы видели, как они замечательно совершают пуджу. Они совершают настолько роскошную гуру Пуджу, тратят лаки рупии. Но в ответ на это Прабхупад говорил, Гуру Пуджа все равно, что шутка, потому что они не верят в гуру. Они не верят в вечное существование гуру. Лишь на, пром, на какой-то промежуток времени они принимают гуру. На короткий промежуток времени. Потому что им нужно на чем-то концентрироваться. Они... Помещают идол, не виграху, а идол перед собой. Брама бесформенен, говорят они. Мы должны о чем-то думать, поэтому мы помещаем перед собой Виграху Кришны, Брамы, но в действительности Господь бесформенен. Вечной в не существует. Они также строят храмы, они также поклоняются в них они также принимают гуру, тем не менее, все это все равно, что шутка. Они тратят лакхи, тем не менее, все это не имеет под собой жизни, это безжизненно. материально они принимают в соответствии со своей ситхантой Гуру который не является ситхой попытайтесь это познать понять Потому что если он был бы ситхой, он бы стал Брамой, и он бы уже не мог играть роль гуру. Поэтому они принимают того, кто им еще не стал. Они принимают того, кто не постиг Браму. Это же смешно. Даже пятилетний мальчик будет смеяться над этим. А если он уже познал Гуру, познал Браму, он не может действовать как Гуру, он сам становится Брамой. Тем не менее, они лгут, лгут, лгут, лгут. И мы можем доказать, что они лгуны. Они постоянно сконцентрированы на единственной татве, брама -сатте. а гуру для них нечто бессмысленное бесполезное. Пока мне нужно на чем-то сконцентрироваться, сконцентрировать свой ум, я принимаю гуру, но после этого он мне больше не нужен. Так вот, наша гуру-пуджа в большей или меньшей степени такая же. Прабхупад говорит, что когда Майаваде, Нервишешаваде, имперсоналисты присоединились к обществу гаудиев, с этого момента начались все проблемы. Когда имперсоналисты Майевади присоединились к обществу преданных, они якобы служат гуру, но это все равно что шутка. У них нет веры. Но если она и есть, то она 50-процентная или что-то подобное. Гуру означает «тяжелый». Тот, кто является самим Бхагаваном, он может избавить меня от анартх, избавить от ложного эго. Если я предамся его лотосным стопам, он сможет избавить меня от анартх. Он дает мне мантру, а мантра означает. Мантра это то, что освобождает меня от моего рационального мышления, от моей мирской логики. В противном случае каков бы был ее смысл, если бы она не могла сделать это? У меня есть границы, границы за пределы которых я не могу выйти. Так вот, Гуру Дев удаляет эти границы. Это давая мне мантру, давая мантру ученику, Гуру Дев освобождает его от его тенденции к ментальным спекуляциям. В противном случае, он не может называться гуру. В шастрах сказано, тот, кто дает мантру, является гуру. Мантра, гуру и хари не отличны друг от друга, Единым. Я получаю мантру, означает, Гуру Махарадж дает мне Бхагавана. Все, что нужно, просто осознать это. Я должен это просто осознать в процессе Баджана. Гуру Дев уже дал мне все. Тем не менее, я не могу видеть Бхагавана, потому что я слеп. Все, что от меня требуется, просто осознать что Гуру Дев уже дал мне Бхагавана через мантру. Гуру Дев помогает избавиться нам от Анардх, от Авидхи. Авидхи означает «майя». Тем не менее, есть одно условие. Необходимо быть подле Гурупада Падма. Имеется в виду, всегда ваше лицо должно быть направлено на Гуру. Существует два, два вида служения. Гуру сева и лагу сева. Попытайтесь понять это. Кто-то может обвинять Прабхупада, что он никогда не служил своему Гуру. Какое служение он исполнял своему Гуру? Он никогда не стирал, ему не готовил. Но так говорят глупцы, которые не понимают, что есть подлинное служение. Наш Бона Госвами Мухараш, Госвами Мухараш, они никогда не стирали одежду своего Гурупада Падма. Тем не менее, они служили через Харикатху. Служение Гуру означает служение Бхагавану. Они, этим они и занимались. Хотя люди порой говорят, что вот мы никогда не видели, чтобы он служил Гуру. Но что вы можете видеть материальными глазами? Что они могут видеть материальными глазами? Казалось бы, Прабхупат никогда не служил Гуру с Бхабаджи тем не менее, Гурк Бабджи Махарадж пришел сюда, чтобы исполнить наставление читания Махапрабуш, читания Манабиштам, тем же самым на протяжении всей своей жизни занимался Шила Прабхупада. Поэтому он совершал самое сокровенное служение своему духовному учителю. Существует такое понятие гуруизм, такие как наряду с капитализмом, социализмом и так далее. Гуру нужно служить больше, чем Бхагавана. Любить его больше, чем Бхагавана. Потому что Гуру наделяет нас опракрита видей, трансцендентным знанием, при помощи которого он срубает в корень о видео невежество. Благодаря Бхакти это происходит. Итак, я срубаю древо невежества при помощи тапара, то есть Бхакти. Мвидиа, который дарует мне грудев, очень, это, то есть топор, он очень острый, и я срубаю это дерево, которое мешает свету распространиться в моем сердце. И с тех пор я начинаю видеть вещи такими, как они есть. Пока я был под влиянием Мвиди, я думал, что тело является инструментом для моих наслаждений. Но все, что, что, что, за коренная причина в нас, наших желаний, материальных желаний? А Авидия, невежество, и именно ее выкорчевывает Гуру Дев трансцендентным знанием Видей. Постарайтесь понять, что такое апрамат. Апрамат означает не сходить с ума. Почему порой задают вопрос, почему Парикшит Махараш не убил Кали? Но Шастра объясняет, что Парикшит Махараш был крайне разумен. Он был подобен пчеле, когда пчела собирает мед. Она извлекает только нектар. Помимо нектара, в цветке содержится и яд. Завтра я в деталях расскажу, как Прабхупат это объясняет. И только пчела может делать это. Только пчела может извлекать мед из цветка. Нектар из цветка. Возможно... Кали полон осквернения. Кали — век противоречий, противостояний, где всем правит зависть. Тем не менее, в этом веке есть одно благоприятное качество. И этот кали особенен среди остальных, потому что в этот век пришел Махапрабху. И даровал возможность при помощи Святого имени достичь совершенства. В этой шлоке говорится, что в Якалии благодаря, благодаря Харикиртану можно достичь совершенства. Тем не менее, не забывайте, что в этот век пришел читание Махапрабху. Для каждого века Калия с методом достижения совершенства является Санкиртана. Благодаря Санкиртне можно обрести все, можно достичь Кришны, можно обрести вечное служение Ему. Махапрабху наставляет нас. Все, что вы захотите, вы обретете при помощи Харинама Санкертане. Парикшат Махараш, поэтому... Наблюдал за Кали, он хотел убить его, тем не менее он этого не сделал, он, потому что он глубоко подумал, он понимал, что век Кали полон, полон осквернения и неблаг... это неблагоприятное время, тем не менее, здесь, в этот век, люди могут, каждый может достичь совершенства при помощи простого способа харинама санкертаны. Но, помимо всего, тут же говорится, что тот, кто неискренен. Парикшит Махарадж в этот момент не подумал о тех, кто не является лицемером, о тех, кто не является искренним. То есть как он размышлял? Этот век полон проблем, этот век порочен. Тем не менее, кто искренен, для них не будет никаких проблем. А тот, кто не искренен, как им помочь? Помочь им невозможно. Но те, кто искренне, те, кто готовы к духовному развитию, получат все. А те, кто не неискренние, те, кто, не кто лицемеры, они все равно рано или поздно умрут, как, их, как им поможешь? Так вот, этой шлоке говорится, в этой шлоке говорится, что лишь при помощи гуру Севы можно обрубить все материальные оковы. Апраматия в этой шлоке означает искренний, искренний, внимательный и тот, кто всегда на чеку. Тот, кто всегда размышляет о собственном благе, всегда сосредоточен на нем. Вот апраматия — тот, кто сосредоточен на майе. И такие люди все равно рано или поздно умрут. Поэтому как я смогу спасти их, думал Парихшит Махарадж. Даже Прабхупат и Бхактинут Такур не могли спасти таких лицемеров. Поскольку Вриндавандас Такур утверждает, те, кто по-настоящему искренне приняли прибежище сад гуру, и так или иначе они избавятся от материальных оков и достигнут совершенства. А Вренавана Стакур, как вы знаете, является Вьясадевой. Так, так вот, он провозгласил это. Тот, кто искренен, приняли прибежище, не будет у них никаких проблем. Кришна никогда не отбросит их от себя, он всегда будет помогать им. Тем не менее, те, кто не искренне, будут рисовать на албутилах, танцевать в киртане, заниматься накопительством денег делать то, что они хотят, но спасения им не получить. Бхатхи вновь и вновь говорит, когда обусловленная душа занимает позицию Гуру, это является страшнейшей опасностью для всего общества. для всего мира. Как я уже рассказывал, реакция становится, приумножается. Когда один, то есть один гуру, несовершенный гуру, может испортить две тысячи учеников, а те, в свою очередь, могут еще по пять тысяч испортить. И так весь мир, в конце концов, становится порочным. Можете верить, можете нет, но то, что я говорю, основано на, на научных доказательствах. Возможно, какой-то гуру, какое-то сообщество, обусловленная личность, то есть обусловленная душа. И он не может дать им трансцендентных наставлений. И ученики, глядя на то, как обманывает их гуру, сами учатся врать. Так вот, если один Ачарья возможно обманывает пять тысяч учеников, или неважно, сколько для сейчас очень легко создаются ученики, их может быть сколько угодно. Так вот, по цепной реакции расходятся пороки по всему миру. И разрушается весь мир, погружается в лицемерие. Я не говорю, что все лицемеры, я говорю, что большинство склонны к этому. Так вот в Шастрах сказано, что тот, кто дает, лишь дает наставление другим, но не применяет, применяет наставление в своей собственной жизни, не следует им сам, позволяет, к примеру, женщинам массировать свои стопы. Мне, мне писали ученики одного гуру, как такое происходило. И я сказал, это, это век калия, что мы можем сделать. Все, что мы можем, просто избавиться от их общения, от их общества. Если только кто-то нападает на саду, Баларам... Вступится за него, вступится так, что никто не сможет его победить. Если кто-то, если кто-то предпримет, кто-то пойдет против чистого преданного, Баларам разрушит все в его жизни. Баларам защищает своих преданных. Когда кто-то дает наставления, которым не следует сам, такие наставления портят все, весь мир. Это не я придумал, это говорится в шастрах. То, что я не применил в своей собственной жизни, но обучая этому других, разрушает весь мир. Такие советы, такие наставления. Итак, нам необходимо понять и помнить, что такое состояние, такое положение крайне негативно. Где же истинный Гуру? кто может, который будет наставлять нас. К нему нас может привести Бхагаван. Итак, Майвани также поклоняются Гуру. Они совершают, они следуют в Ясапуджи. Но это в пуджа не что иное, как шутка, потому что она не имеет под собой реальной основы. Тем не менее, в пуджа искреннего Гаудия Вайшнава, того, кто осознает, что, кто есть гуру, какого гуру Татва, Гуру Пуджа, поклонение такого Вайшнава совершенно. Подлинный ученик может за километры от Гуру поклоняться ему в уме. И его поклонение достигает Шригуру. Поэтому совершенно не обязательно находиться рядом с Духовным Учителем для того, чтобы поклоняться ему. Тот, кто совершает настоящую гуру-севу, становится сами, в процессе сами становятся гуру. И такого преданного не надо избирать и назначать гуру. Сам Богован назначает его. Это происходит естественным образом. Если мой Гурупад Падма является Парамахамса Шерештха, моя Гуру Сева не будет напрасной. Никогда. Если я по-настоящему совершаю Гуру Севу, если я не стремлюсь обмануть Гурупада Падму, сила придет, сила Правхупады, Бхакти Кешева Госвами Махараджа придет к нам. Нам даже не нужно молиться об этом. Я никогда не молюсь, не прошу. Я знаю, что это бесполезно. Я просто совершаю... Я повторяю Аник, предлагаю поклоны. So и они way, наделяют меня энергией, наделяют милостью, силой. So Итак, чтобы поклоняться Гурупада Падме, чтобы предложить ему что-то в процессе яги, нам необходимы какие-то объекты. Кажется, что ученик должен собирать дров для того, чтобы поджечь огонь, разжечь огонь. Но это не совсем так. Нужно предложить свое сердце, свое атмо, как жертву в огонь. Необходимо предложить самого себя лотосным стопам Гурупадападма. Если вы действительно сделаете это, Шроутиям, тот, кто следует Шроута в точности, таким образом, как учил Махапрабху, как учил Нитянанда Прабу, Сварубгасай, Радамадова, Санатан Гасвами, Джива Гасвамипад, Ругунат Гасвамипад, в точности следовать их учению. Нам не неинтересна какая-то вымышленная ситханта. Неважно, сколько у вас есть денег, нам неинтересны ваши измышления. Мы хотим следовать в точности нашим ачариям. Малейшее уклонение от учения Гурупада Падмы уведет нас в пути предновослужения. служения. Гуру должен напрямую служить Парампаре и самому Бхагавану. Он должен обладать твердой ништхой, твердой верой в Браму. Брама тут не имеется в виду какой-то имперсональный Брама, сам Кришна подразумевается. И понимаешь, что есть подлинная сева. The так вот, такая та личность like может наставлять своего, давать наставление своему ученику. Но не показывать обществу какие-то чудеса, какие-то фокусы, думая, что. Вы всех одурачили, но на самом деле, в первую очередь, вы одурачили самого себя Свои, своим якобы показным умом, своей драмой, которую вы разыгрываете, спектакль, который вы создаете. Просто кричать Джай Гурудев еще не так важно, важно что-то делать что-то, а делать да, что-то, что, что, что скажет за себя Джай Гурудев. Понятно, не джай, джай. Не что Гурудев — Джай, что <связь> <связь> слава ему. Итак, Прабхупад говорит, те, кто приняли ложную дикшу, те, кто пришли неискренне, не с искренностью ко мне, я их никогда не видел, и они никогда не видели меня. Есть те, кто утверждают, то есть некоторые утверждают, them, я получил дикшу у Прабхупады. И если они были низкими, Прабхупад говорит, о них, что they я they их никогда не me. видел. Они никогда не видели me. меня. Что же говорить о дикше? Более того, того, я никогда до последних меня. своих дней не хочу like so иметь с ними никакой связи. И не хочу видеть их лиц. Пусть они занимаются чем хотят. Потому что они лишь создают мусор в обществе преданных. Где преданы, где самопожертвования, где преданное служение. Не спектакль, когда ну, кто-то поклоняется перед алтарем и like pros, играет в бхакти. Like so very, ah, very nice. very... так, так делают блудницы, проститутки, правхупаты употребляют это слово. Они, they... словно блудницы, pros, the they they пытаются удовлетворить общество, Преданные не должны делать так, преданные должны говорить бесстрашно, не думая, что, что подумает обусловленное общество. А если гуру хочет понравиться публике, он тем самым служит своим ученикам, служит слушателям. Часто мы видим, как То есть истинный гуру не гордится какими-то богатыми учениками Ему не важно, какое положение в обществе занимает тот или иной его ученик Потому что он смотрит на качество Он все время размышляет, как предложить эту дживатму лотосным стопам Бхагавана. Когда я смогу сделать эту дживатму совершенной, чтобы предложить ее Бхагавану. Я обучаю ее, она совершает баджан, и когда она станет зрелой, обретет совершенство, этот распустившийся цветок я смогу предложить Бхагавану. «Смотри, Бхагаван, я вырастил цветок». Так размышляет подлинный гору. Он не заинтересован в создании учеников. Он заинтересован в создании цветов, которые будут предложены Господу. Их не интересует, сколько у них учеников. Они не гонятся за количеством. На самом деле, гуру сам первым делом должен стать истинным учеником, а потом уже называть кого-то своими учениками. Таким же на Прабхупад заключает, что мы не обязаны удовлетворять публику. Мы должны думать о истинном благе живых существ. Если за всю свою жизнь я смогу создать один-два таких цветков, этого будет более чем достаточно. Итак, Шила Пури Госвами, Махараш Махарадж, Парамахам Сагурудев, никогда не хотел создавать учеников. К нему приходили. Однажды к ним пришел один знаменитый профессор из института и попросил, «Я хочу принять прибежище у вас». Махарадж спросил, а откуда вы приехали?» я из Бихалэ». И Махарадж ответил, «У тебя прям около, около тебя там протекает ганга. Куда ты приехал? Там же рядом с тобой Санта Госвай Махарадж». То есть, посмотрите, к нему пришла та, такая значимая личность в обществе. Он мог бы дать им инициацию, но он отправил его к Шиле Санте Госвами Махараджу. Хотя Санта Махарадж всегда воспринимал Шилу Бхакти Праматпори Госвами Махараджа как своего Шикшагуру, Он относился к нему как с позиции ученика. Он говорит, ты, ты от Ганги пришел в пруд, в водоем. Зачем тебе это нужно? Отправляйся туда, к Санте Госвами Махараджу. Пожалуйста, хотя бы один пример подобный приведите мне. Кто, вот во всем мире можете посмотреть, кто-то способен на подобное. Поэтому его и зовут Шилабхтия Прамот Пури Гасвами Махарадж. Поэтому он Парамахамса Шрештха. Поэтому он ученик номер один Шилаправхупады. Потому что он никогда не нарушал наставлений Гуру Дева. Он никогда не пренебрегал им. Никогда не хотел пратиштия. Он, он, просто всегда относился к себе, воспринимал себя как собаку, как собака, как собаки своего Гуру. Таким образом, не так-то просто прославить такого великого Вайшнава. Так или иначе у нас больше нет времени, потому что мы должны говорить о Брајджа Мандали Парикраме. Гуру Сева и Гуру Бхога, не одно ну и то же, и никогда не станет одним и тем же. Итак, мы достигли Варшаны, а сам, храм, сам холм Варшаны, холм, на котором находится Варшана, это сам Брама. Потому что Брама хотел созерцать все лилы, которые будут проходить... который будет являть Шимате Радхарани. Радхарани являла там свои лилы, но у нас нет права говорить, слушать о них. Я лишь вкратце упоминаю о них. Там Радхарани на Варшане повсюду, повсюду в окрестностях Радхарани совершала лила. Мангар, Дангар вчера, я говорил о них. Майоргар. Поблизости you can Мандир, потрясающее место. temple. you can and go and there you can reach man -mandir. I like that man -mandir very much. I don't know why. I get lost оно очень привлекало, привлекало меня, не знаю почему. Оттуда также открывается замечательный вид на окрестности, на весь врач. Я крошечное бес бесполезное творение. Если вы прольете на меня свою милость, вы мою гуру, я смогу продолжать. Там находится пруд, где Шиматя Радхарани прогневалась на Кришну. Кришна просил ее о милости, преподал к ее стопам. Также там находится важное место под названием Гахаларвана. Как вы знаете, Итак, на Варшане жил в Махарадж, И там, в окрестностях, есть очень много важных мест, мест, которые в действительности это многие не знают. И там, в глубоком лесу, есть пруд на холме. И это место называется Гахаларван. Сокровенное место, где Радхарани и Кришна встречались на Варшаме. Там горная местность, имеется в виду холмистая. Также там соединяются два холма, между ними создается небольшое ущелье. Место называется Сакрикор означает «очень узкий проход». И через него Радхарания проходила. Это был какой-то... Быстрый путь. Чиксоли — следующее место, это деревня Читрысакхи. Давара находится поблизости. Это место явления Тунгавиди Сарасвати. Далее находится холм, где плакали гопи, а Кришна прикоснулся к холму, где они находились, и пообещал я клянусь, что я вернусь. Шалганшила, что в переводе означает обещание. Когда вы спуститесь с Варшаны, вы увидите место под названием Vili там Радхарани... Ханан наносили Михенди на руке. Подобное, нечто подобное, люди делают татуировки. Это не хорошо, это осквернение на самом деле. Их татарок делать не надо. Так вот, агопии украшали себя мехенди. Это очень благоприятно и красиво. Радхарани там, в том месте, таким образом украшал свои руки, а через какое-то время смывала в пруду пили покор называется, это место в, в этой кунде мыла руки смывала Хну. Поблизости также находится Кунда, где принимала мовение Мама Ишода. Далее на большом расстоянии находится храм Нембарки Сампрадая. Но я, я не хожу в то место. Там, хотя построили большой роскошный храм, но он для того, чтобы привлекать людей. Только лишь. Если вы пойдете дальше, вы обнаружите прекрасное озеро Саровар, Прем Это очень важное место которое было создано из слез Радхарани. Не думайте, что это сказки, что это выдумки. Я знаю, что вы так думаете, но в трансцендентном мире возможно все. Не пытайтесь рассуждать при помощи материального ума. Не полагайтесь на него. Итак, прямо, Сарова очень важное место, Одна сахаржистская сампрада поддерживает это место, присматривает за ним. Там происходит много лил, Радхи Кришна. Это место называлось прим -саровар. а затем вы можете пойти в Баджан кутир на Санкет. Я уже говорил об этом месте, когда Кришна играл на флейте, Радхарани услышала и поняла, что Кришна зовет ее, и побежала в то место. Санкет замечательное место, там старинные храмы, которым по 500 лет, там можно совершить парикраму. Поблизости есть другие храмы. Санкет Бихари Лам. Там замечательный храм, где можно отдохнуть. Далее нужно пойти в место, где Радха и Гавинда качались на качелях. Помню, 10-12 лет назад я принимал там просад Браджаваси, приготовил и распространял просад, и я с радостью там вкушал. Там же находится баджан кутир нашего гапала вами. Там он совершал свой баджан замечательным образом. Баджан на самом деле подразумевает наслаждение. Если вы посмотрите в лицо того, кто совершает баджан, вы все поймете. Поймете, что он действительно совершает баджан, потому что их лица освещены особым светом. Потому что они в действительности наслаждаются. но наслаждается не материальными вещами, а трансцендентными. Поэтому те, кто по-настоящему совершает баджан, счастливы в подлинном смысле слова. Одно лишь недовольство их, это иметь в виду одно из желание встретиться с Кришной. Необходимо с энтузиазмом стремиться достичь цели. После Баржан Гапалабата Гаппалабата Госвами нужно идти долго-долго-долго и, в конце концов, вы придете в Нанда Но перед этим будет гашала Нанда Махараджа. Если вы сможете зайти вовнутрь, Во время Нанда Махараджа там был огромная-огромная Гошала, теперь она большая, тем не менее, не настолько, как была во времена Нанда Махараджа. Там Нанда Махарадж сидит на, на асане, и вы можете увидеть это. Слева — Гошала Нанда Махараджа, а справа будет Удава Кьярия. Удава встречался с Гопи в разных местах. Никто об этом не знал. И первое место, где Удава встретился с Гопи, как, как раз таки называется Удава находится там. Потом много, где они еще встречались. Как я рассказывала, о Гьян-Гудри во Вриндаване. Там же находится... То есть много-много мест встречи, где встречался Аудова Махарадж с Гопи. Прежде всего зайдите в Нанда-Баван. Там много входов и выходов, много лестниц, много подъемов. С какой бы стороны вы ни подошли, будет лестница, ведущая в Нандаграм, во дворец Нанды Махараджа. Махапрабху посещал это место. Когда вы подниметесь, вы обнаружите... Как, <связывая> там совершите парикраму, получите дашан божеств, примите просад. там же находится Нандишвар Махадев. Когда выносят просад, их бросает когда тарелку с просадом выносят, бросают Нандешвар Бхагавану, первым делом дают ему, Нандешвар Махадеву, и он очень счастлив, что он получил Махапрасад Кришны. Там же от Нанда Бавана вы можете подняться выше. Совершите парикрам, а затем по лестнице можно подняться. И сверху вы увидите много всего. Паван -саровар, Теркадамп, Ашешвар Махадева. Настолько прекрасный вид открывается. Ашешвар Махадева. Там молились Мама и и Нанда Баба. В то, в, именно в том месте Gunda. они поклонялись ему. A... Также take там water. есть кунда. If there is one gold, suppose this is gold, they are going to rub, they can understand the quality of gold, special. I have one Mark Mahadev of that cosmic very costly. Mahadev this kind of, very costly, very nice, I love that, anyway. So, it's not available. So, one, uh, you know, Gupa, boy, hey, Когда Кришна не отказался вкушать просад, мама еще допугала его хаобилау, то есть демоном, Говорит, ешь, ешь в прасад, прасад, иначе тебя заберет Хао И Кришна ку кушал тогда. Нада Махарач создал Хао чтобы пугать Кришну этим. И на самом деле его хотели продать, вот это... это то, что Now, было сделано еще в те времена, хотели продать за границу, но этого не, не, не получилось осуществить. Он so, с, с, people, сделан из какого-то драгоценного металла, and который there, industry, стоит очень много. Антарктида. I used to stay there. Very nice experience. It was very different. I remember my experience. Now I remember my experience. I am very happy. So there, after that, our used to do at the bank of all day and night. <-tikhi> Далее находится Павана Саровара, где Кришндас Гурашга Самий совершал Баджан. Ку... Э, Рядом <-tikhi> находится храм Паван Бихарим. И я попросил кого-то пожертвовать на, на, на ремонт этого храма, и в конце концов его отремонтировали. 40 лакхов В Паван Сараваре можно принять омовение. Там же находится колледж, который установил Боннагасвами Мухарадж школа. Он открыл колледж во Вриндаване и одну школу там на Павны Сараваре. Как я рассказывал, когда Нада Махарадж захотел совершить паломничество по святым местам, Кришна сказал, что незачем ему никуда идти. Все тиртхи, все святые места, все священные реки предстали перед Нада Махараджой и вошли в Павана Саравару. И таким образом он просто принял омовение там и ему не нужно было Ездить на Дали не расстояние, чтобы Бринда, посетить Бринда все их. Бринда Далее будет Вринда Саровара, Бринда где Вринда Деви совершала, совершала Баджан. Оттуда вы попадете в Чаран Пахари. километра или один километр нужно пройти. Там лотосные стопы Кришны. Нужно свершить парикраму. А затем нужно пойти в Теркадамба. Там Кришна играл с телятами. Мама Ишода сказала ему, я не могу позволить тебе идти одному. Я буду просто... Нет, мама, отпусти, я буду просто в одном и том же месте. И буду играть на флете, и тогда ты поймешь, что я действительно никуда не ушел. Итак, Кришна играл на флете, Мама что-то слышала звуки его флейты и не беспокоилась о нем. Поблизости находится Баджан Кутир санатный Гасвами, а Терка Дамба является. Баджан Кутирам Рупагасвами, где он долгие годы, на протяжении долгих лет писал писал Шастры. Оттуда вы можете пойти к Ашешвар Махадеву, которому поклонялся Нада Бахарадж и Ишода. Возлейте воду на него, совершите парикраму. А затем через поле можно срезать. И вы окажетесь в Кадирване, где жил Лаканандас Гасвами и народом Дастакур. То есть это Баджин Кутир, Лаканандас Гасвами. Поблизости находится Кешари Кун, Кунда, Кун, Кун, Кун, Кун. Кун. Прот. Место замечательное. Поблизости там много также мест, которые Место необходимо посетить, много храмов. There, Дальше — Хайра. это то место, где совершали свои игры мальчики-пастушки с Кришной. Но однажды пришел Бакасур, демон в образе цапли. Он ловил... И Бакасура поглотил по одним, за одним за другим мальчиков пастушков В это время мальчики кричали Кайро, Кайро, из живота, отцапли а мальчики кричали, нас проглотили, нас проглотили. Это Браджаваса, язык браджаваси. Каиру. Спаси нас. Помните, я говорил вам о Шантанакунде. Там деревня Бхакасуры. Бакасур является братом Путана. Бакасур – называется Бакалпур. И оттуда можно дойти до деревни Путаны. Мы уже говорили о ней. Сейчас мы уже далеко ушли оттуда. Так, получите даршан Каирвана Кадирвана. Затем будет долгая дорога с острыми камнями, по которой сложно идти. Вы получите массу удовольствия. Ведя по ней, Затем вы придете в деревню Яват, то место, где состоялась свадьба Радхарани. Там находится Мандир Радхарани, храм Радхарани, там же Кишори Кунда. Там была сложная ситуация, что Браджаваси не позволяли Гапинат Матху. поддерживать это место. Меня послали, чтобы наладить отношения с Браджаваси, и тогда они согласились. Мой Гуру Мухарадж хотел построить там храм. Насобирали много денег из России и других стран и построили на эти деньги храм. И дальше будет храм, Радхара, дом, где живет Радхарани. Там уже, конечно же, нет никакого дома, там какое-то изваяние Радхарани. Мы кланяемся этому месту, потому что оно действительно находится там. Сейчас мы должны остановиться. Завтра мы пойдем в Какилаван и так далее. Если вы придете завтра вовремя, мы закончим. So that last point, Hello? What is it? So tomorrow I can discuss So many I like to discuss something. What is the last day?